Всем привет! Меня зовут Олеся, и в этом видео мы с вами завершаем обследование речи детей и поговорим о связанной речи. Связная речь – это работа, очень трудоемкая по развитию речи. Связная речь – это умение общаться со взрослыми, Умение общаться со сверстниками. Я вам предлагаю несколько упражнений, которые помогут вам выявить, насколько у ребенка развита связанная речь, а в связную речь входят и активные слова ребенка. И вот такое упражнение. Упражнение с картинками мы выполняем. Это кто у нас? Это уточка, что делает умеет утка. Утка умеет крякать, плавать. Летать. Хорошо. Молодец. Отвечаем мы ребенку, если он все правильно ответил. А это у нас кто? Это у нас кошечка. Что умеет делать кошечка? Кошечка умеет мяукать. Кошечка умеет играть. Молодец. Мы отвечаем ребенку. Хвалим его, поощряем, если он правильно отвечает. А это у нас кто? Это собачка. Что умеет делать собачка? Собачка умеет лаять, играть, гавкать, молодец. Это упражнение хорошо подойдет для детей от 4 лет. Здесь вы сумеете определить, входят ли глаголы в его речь. Следующее упражнение. А, кстати, забыла еще вам вот такая картинка а это что а это сотовый телефон что делает сотовый теле что можно делать с сотовым телефоном с сотовым телефоном можно играть разговаривать отправлять сообщения ну и молодец умничка так дальше еще вот такой вариант это уже детям старшего дошкольного да, возраста очень хорошо подойдет показываю вам вот такие картинки вот такая картинка это у нас мальчик здесь у нас тоже значит с помощью этих картинок вы можете последовательно вернее вы восстанавливаете события то есть определяете Какое вот, например, здесь время года, да, мальчик у нас, что делать, загорает. Это лето, потом это весна. То есть не только определяют, какое время года, а и последовательно могут выложить картинки, да, например, начиная с какого времени года. Ну, например, начнем с зимы. После зимы идет у нас весна, после весны – лето, а за летом идет осень. Очень эффективным является для развития речи ребенка это чтение, пересказывание сказок, рассказов. Я вам предлагаю картинки, вот такие на тему курочка ряба разрезные картинки. Здесь предлагается детям восстановить события, происходящие в сказке. Итак, начнем с вами. С того, что сказка называется «Курочка ряба». Вот она, картинка у нас. Жили-были дед и баба, и была у них курочка ряба. Дальше что происходило? Дети отвечают, что снесла курочка яичко, не простое, а золотое. Дальше что? Дед Бил, бил, яйцо, да, не разбил. Баба била, била, не разбила. А кто разбил яичко? Яичко. Можно задавать вопросы, если ребенок затрудняется, да, пересказать сказку самостоятельно. Мышка бежала, хвостиком вильнула, и что произошло с яичком? Яичко разбилось. Что дед стал делать? Плакать стал он. Баба тоже плачет. Дед плачет. А курочка кудахчит. Не плачь, дед. Не плачь, баба. Снесу я вам яичко. Не простое, а золотое. Так, и, конечно, очень хорошо подойдет вот такая еще игра, упражнение называется она не лепится она очень подойдет для развития внимания ребенка обратите внимание да здесь все наоборот и ребенок восстанавливает на картинке несуществующие какие-то явления он описывает учится рассказывать составлять предложения очень нравится детям такая игра ну и конечно же мы не забываем о том это распространенная игра называется на четвертый лишний я включаю ее тоже в обследование свое в обследование речи Ну и здесь у нас как она выглядит эта игра вот так четвертый лишний значит эта игра очень помогает развитию ребенка внимания, логического мышления Обобщение повышает словарный запас. Здесь у нас э, животные, да, среди них есть какое-то лишнее животное. Все, например, дикие, одно домашнее. Какое это домашнее животное? Или вот такой вариант. Здесь у нас овощи и фрукты. Рассмотрите, какой, какой будет у нас предмет лишний дальше здесь здесь у нас стул до да? матрешка с... еще стол и с полочками тоже такая как тумбочка с полочками что будет лишним вот такая игра Родители способствуют успешной коррекции работе, совершая просто чудеса и могут ей противодействовать, если считают необязательным развивать речь ребенка. До следующих встреч! Если вам видео было полезным, ставите лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!